Доброе утро всем! Доброе утро, уважаемые друзья! Доброе утро, уважаемые зрители! Меня зовут Квинтавол Антон. Здравствуйте! Мы снова на площади Пагоды 7 дней. Сегодня опять активисты вышли с плакатами. С плакатами, с просьбой за тему повестки, за отставку хасикова и команды бату сергеевича как видите полицейских нет также нет не присутствует на на не присутствует людей вообще практически нет вот там занята только активная часть населения. Я не знаю, почему другие люди не поддерживают. Самый важный, наверное, самый главный вопрос для меня сегодня, да, о представителей народного хурала, о лидеров парламентских партий, таких как Манджикова, опять же, да, Саглар Бакинова, о, о Николаева Нурова. У них есть Свои сторонники И э, э, я так думаю Вчера э, представители Несистемной оппозиции Показали, что готовы поддержать э, Поддержать э, Своих депутатов э, С темой повестки За отставку Хасикова и Казачко Но к сожалению почему-то Сторонники э, Самих э, Представителей этих партий тоже же Саглар Бакиновой тот же супруг. У меня, например, возникает вопрос, и э, люди, э, по праву задающие мне вопрос, говорят, а почему я, например, сегодня я выхожу, э, хоть, например, Исаакла арбакинова ничего не сделала, пусть она сегодня сделает, делает э, что-то что нужное, что-то важное для республики. И в конце концов, они опомнились, хоть и мотивация у них э, совершенно отличается от мотивации людей которые сегодня выходят вот, в педитирование у меня всегда возникал вопрос где же, например, тот же самый супруг Саблар, Саглар Бакина? почему вот, он же на самом деле ну, его уволили, к нему применили репрессированную машину его уволили с работы тот же брат, да? где тот же брат, находящийся здесь в поддержке, например, если представители аппарата правительства если представитель аппарата правительства сегодня вызывает э, Саглар Бакинову э, и начинает на нее наезжать, э, и она вправе, можно сказать, но ну, на самом деле это не моя прихоть. Вот э, стоят на улице люди, э, это они через меня обратились и Через не только меня, а через меня и там 8 депутатов, там 9 депутатов, которые подписали это, это письмо Через меня обратились и как бы я не вправе им отказать Я так думаю, что один из главных э, людей, который должен э, стоять здесь через каждые 2 минуты меня, и, там э, людей, которые приходят сюда, э, менедит, э, это должен э, э, Саглар Бакенова и муж как минимум, сторонники Николая Нурова, как минимум, также должны участвовать и принимать участие в одиночном пикетировании. Да, по 10 минут мы тут постояли бы и весь день заняли бы. Неважно, это воскресенье, понедельник, суббота, любые дни. Если вы посмотрите, например, на гражданскую позицию, гражданское сознание таких людей, как белорусы, такие жители Хабаровского края, это вообще великолепные люди, согласитесь. Они выходят уже, там белорусы больше 50 дней выходят. Хабаровский край уже там под третий месяц выходят на свои марши протеста за Фуругалы и также да, там, и прочие руны. Мне очень странно и очень обидно на самом деле становится, что либо, либо это, это, это уважаемые друзья, уважаемые зрители, уважаемые земляки, это, наверное, отличный, эм, не знаю, отличный, отличный пример в том, что за этими людьми, э, за такими людьми, кто сегодня находится у власти, такие как Николай Нуров, Саглар, Бакин, Манджикова, за этими людьми на самом деле нет ни, ни одного человека, ни одного человека с искренними намерениями, который там, готов их поддержать и поддержать их инициативу, потому что думают, что это правильно, правильно для развития республики, правильно для развития нашего города. Это у меня интересный вопрос. Где же те где же, где же, где же, где же самые родственники? И в любом случае у этих людей есть лояльные люди, люди, которые зависят от их положения. Они должны были бы их хотя бы поддержать как минимум. Они также являются же жителями республики, им также жить здесь и развиваться в нашей республике. Очень странно, почему этих людей нет. Но московский решал, и, а, по еще ничего не порешали. На сегодняшний день, сегодня воскресенье, даже полиции нету здесь, они не вышли. Я так думаю, <соспит> Санал уже делал небольшой пост. Если есть у вас возможность, пройдите в Facebook на страницу Санала, почитайте его мысли и размышления по этому поводу. Очень странно, 8 депутатов Народного Урала обращаются к Путину за помощью помочь в ситуации с коронавирусом, помочь в тяжелой ситуации с, с тем, что происходит с сельским хозяйством, с приобретением кормов, с приобретением кормов, там, да, с поддержкой сельского хозяйства наших, нашего, наверное. Столпа э, развития камыки это вот сельского хозяйства обращается к Путину за помощью Приезжает человек и говорит, что нет, помощи он не будет Но вы не наезжайте, пожалуйста на а это, ну, Странный вопрос поход На самом деле, да мы Как у вас просим э, за баранов А вы нам скажите, вещи Втираете ну вот, как-то так, да, и <как> что происходит э, в республике, совершенно непонятно. Э, вроде бы э, вроде бы идет консолидация всех политических сил. Э, вроде бы э, э, сторонников. Э, Светлого будущего должно становиться все больше и больше, но к моему большому сожалению сторонников больше не становится сторонников больше не становится, но к сожалению не присоединяются даже те сторонники, которым сегодня это, по сути, по идее, выгодно. Это так, просто размышления. Например, допустим, если бы да, я всю жизнь находился э, в народном хурале большое время, по сути, ничего не делал на сегодня, я все-таки там проснулся, и наши пути э, наконец-то соприкоснулись э, и движутся в одном направлении вместе с народом, почему бы не воспользоваться моментом, да, не попросить своих знакомых, друзей, товарищей. Это я вот обращаюсь к депутатам Народного фурала Саглар Бакиновой, к вашим сторонникам. Почему вы не выводите людей на улицы, своих людей, своих сторонников, тех, кто лоялен именно вашим там, да, политическим настроением. Сегодня они должны вас защищать. Но представители не системной оппозиции должны лишь только поддерживать. Меня вот вопрос этот интересует, где вы? А, к людям больше нет такого, да, там а, вопроса там, куда вы не, почему вы не уходите, зачем вы не уходите, у каждого там а, свои на то есть причины. Но а, где же ваши люди? С Соглабаки еще раз, где ваш супруг, где ваш. Брат, который, по идее, должен находиться здесь вместе. Потому что если действительно силы консолидировать, то консолидировать по-настоящему во всех концах. Не только там, опять же, лидеры что-то там встречались, поговорили отошли в туалете, там что-то порешали свои вопросы, там договорились через народные массы народную поддержку. Может быть, решили какие-то свои вопросы снова там, приобрели какие-то парашюты, договорились, какие-то парашюты и прочее. И в итоге что получилось? В итоге канал ЗАН оказывается. Я не знаю, получь как вот как нас обвиняют представители Белого дома там, что в получении денег из за границы а, большая часть, больше большая часть количества людей а, просит большая часть большая часть большая часть большая часть людей Считают нас вообще сумасшедшими городскими сумасшедшими. Я думаю, что о чем вообще идет речь. Вчера я вот предположил такое мнение, услышал такое мнение, что э, ну, лучше Баты Сергеевич, чем у нас остальные. Там, кто бы ты там, там ни был, кого бы они не прислали, то это, короче, это лучшее решение, которое могло бы случиться у нас в Калмыке огромный огромный кошмар на самом деле вот такие вот дела снова опять же те кто к нам только-только присоединился немного расскажу о том что здесь происходит лидеры парламентских фракций объявили о том что в следующем на следующем заседании народного хурала на следующей сессии народного хурала Поднимут вопрос о вот именно Бату Сергеевичу Хасикову. Под этим делом подписалось там 8 депутатов, написали письмо, открытое письмо Владимиру Владимировичу, или как они начинают это письмо глубоко уважаемому Владимиру Владимировичу с просьбой о помощи. ну Помощь приехала в лице двух представителей администрации президента. И вопрос э, решаться с э, согласованием, например, тех же народов, с, с именно э, с учетом нашего мнения, никто, в принципе, по сути, не собирается. Получается так, что, например, сегодня уже проходит второй, второй день одиночного пикетирования, где люди приходят, сменяя друг друга, 20-30 минут стоя за неплакатом плакатом и перед зданием Белого дома, потому как, наверное, товарищ вызывает депутатов, проводит с ними личные разговоры, личные беседы, видимо, на них давит, и представители несистемной оппозиции Предложили поддержать наших депутатов вот такой вот данной акции, чтобы депутаты не боясь могли опираться на народ и говорили, что все-таки данная ситуация происходит именно из-за того, что народ недоволен положением дел. Вот, собственно, и это мероприятие проходит уже второй день у Белого дома в Республике Калмыкия в городе Листа. Но единственный вопрос, который у меня сегодня, например, ну, вчера по, -по, -по, -по праву он возник. Почему же мы не видим представителей фракции Единой России от Бакиновой как минимум, тут на этой площадке, на площади, находиться ее супруг как минимум как минимум тут должен находиться ее брат который э, на самом деле получили э, благодаря там хасиковским репрессиям были уволены со своих работ mm -hmm. э, судить не не берусь э, насколько они были компетентны в своих э, должностях но э, факт остается фактом э, уволили потому что не хотела соглашаться Представители Манджиковой э, Также да, Справедливой России Могли бы находиться здесь э, э, Если они поддерживают Своего лидера Поддерживают те вопросы И те Те, те, те Как называется Те Которые она выдвигает я так думаю, они тоже должны здесь находиться. Также. И э, также было бы прикольно, если бы здесь были бы представители э, фракции КПРФ э, в поддержку Мурова Николая. Было бы интересно, если бы они.. Не словами говорили, а, а на самом деле выводили тех людей, своих людей, которые готовы выходить на улицу. Ну а так как их нету, у меня единственное предположение, что на самом деле у этих людей нет никакой поддержки, у них только получается Получается только какие-то должностные, пока есть возможности, и очень круто, что они воспользовались ими, и единственная поддержка может быть только от сознательных граждан нашей республики. То есть, черт с ними, неважно, какие, какие они занимали позиции, какие мысли у них были до этого, но на сегодняшний день они выбрали... Если вы считаете, что они выбрали правильный путь, и, и нам нужно будет за ними проследить, дабы они не смогли договориться с, с представителями администрации президента, тогда будет, мне кажется, супер круто, супер интересно, супер правильно Совершенно верно Просто эти шкурные интересы сегодня столкнулись с интересами нашей республики, с интересами народа, который проживает в этой республике. Поэтому их сегодня нужно будет поддержать и по возможности продвинуть такие инициативы, как прогрессы муниципальных фильтров, настоящие прозрачные выборы, а нам с вами обычным гражданам просто мобилизироваться и участвовать во всех выборах в качестве независимых наблюдателей и на самом деле посмотреть как все может это все пройти и куда мы можем пойти если мы будем вести народный контроль за всеми чиновниками за чиновниками всех уровней Ветер, да, на улице ветер, у нас два дня назад закончилось почти там три или четыре дня, почти четыре дня идет, короче, пыльная буря, на моей памяти такой пыльной бури в Калмыкии ни разу не было, у нас засуха, в степи нету травы вообще никакой, если раньше там какие-то были эти палочки, ножички. пока ты не очень маленький очень маленький и не видно что написано тут по сути сам факт того что написано <соединяющий> ну вот как-то так-то недавно в одном из телеграм-каналов опять же такие люди что -то, то, а, люди становятся вот такими такими всякими там пятыми десятыми да, сам факт, что человек стоит по катам. Простоненьким. Ну вот как-то так. Ладно, я Ветер у нас в Калмыке. ну да может быть он против вырубки леса на самом деле но к сожалению он за отставку хасикова и за отставку казачка нет не зарядил я долго здесь опять же тоже не буду как все знают что у нас люди мы работаем учимся Снимаем, вообще своя работа есть. Пока есть свободное время, пришел немножко поговорить. Опять же, есть, есть день, есть возможность есть поговорить, услышать мнение людей, не ботов, не людей-фанатиков, которых притягивает там все одно. А мне хочется просто поговорить с действительно разумными людьми, услышать их мнение, что вообще они думают по этому поводу. Может быть, на самом деле Я слышал, выходило такое вот мнение Что зачем все это тебе нужно Зачем вообще все, каждому это нужно На самом деле Я всегда даю вопрос, что Данную деятельность я веду Ну, чтобы показать пример своему сыну То есть Очень тяжело жить С принципами С принципами, которым ты в принципе Не можешь нарушить Но было бы Круто и правильно если бы все у нас делались хотя бы как минимум честно или близко к этому разве это было бы плохо я думаю что это было бы хорошо я хочу чтобы у моего сына была возможность приехать домой и получить работу и работать по что-то в этом роде. Есть, да. На самом деле очень печальная история. Да? И, э, э, я хочу, чтобы у нас э, в Калмыке каждый мог э, выражать именно свое мнение. На самом деле неважно, насколько э, глупым, либо идиотским оно может быть. Э, либо оно будет даже может быть и на очень супер крутым и мудрым. Это же на самом деле не важно, чтобы каждый человек мог быть услышан и понят в нашей республики. Каждая там, группа, самая маленькая группа людей могла. А... Ну задекладировать 1,2 миллиона рублей в год это очень мало. У меня, когда был кинотеатр, я, мне кажется, больше декларировал. И как-то странно, что глава республики зарабатывает 1,2 миллиона в год. Маловероятно. А жена вообще 55 тысяч зарабатывает. Пойдет. Бакинова речь хорошо держит на пресс-конференции, очень нормально, ну, потому что это профессионал на самом деле, как ни крути, чтобы ни говори, Бакинова профессионал, уметь удержаться среди таком вот езде, ни разу не укусанном до сегодняшнего момента, тоже нужно иметь определенные силы, определенные возможности, согласитесь с вами? Даже не были учтены его премии Премии, то есть он получил без э, Учета декларации, так? Менда. Премии? получил без дек... Не учитывал в декларациях okay. э, Хасика Сколько премий получил? Нет? Он не получил Он официально не получал Ходят что а ну вот давай вот это, свои посты, вот ближайшие посты, которые были, no. ну немножко прокомментируем. Вообще их продекларирую и потом прокомментируем. Посты вот это о том, что ты являешься человеком Орлова, Кирсана, там, по этому поводу. Вот, как раз -таки. Да, вот. я являюсь человеком Орлова, Кирсана, Панжиева, чуть-чуть, там что? за ними да сначала Кирсов, Кирсов, потом вот так все ехал можно говорить и так мендут друзья мендут уважаемые земляки все те кто присоединился к нам только-только что Давайте поговорим Немного о том, что вообще сегодня у нас происходит А происходит у нас Следующее Лидеры Лидеры фракции Депутатских фракций Народного хорала Единая Россия Саглар Бакинова КПРФ Николай Нуров И справедливая Россия Светлана Манджикова да? Светлана, наверное? А, Наталья Наталья Манжикова а, объявили о том что на следующей, сессии, а, на следующей сессии народного хурала на следующем заседании народного хурала они а, готовы выдвинуть вотум недоверие главе республики камыки бату сергеевича хасиков по этому поводу бату сергеевич Хасиков обратился в администрацию президента с просьбой урегулировать конфликт с представителями фракции Единой России, там КПРФ и «Справедливая Россия. По этому поводу вчера к нам в город в Калмыкии прилетел прилетели или прилетел два представителя фракции два представителя администрации президента для урегулирования этого вопроса. Но проблема в том, что также за отставку Хасикова требуют и представители несистемной оппозиции и большое количество людей и жителей Республики Камбыки, которые столкнулись с его управлением, с тем, что он там творит и вытворяет его команда с ситуацией по COVID-19. Вот и все. И по этому поводу мы выходим на пикет для того, чтобы поддержать тех депутатов, которые хотят выдвинуть вот им доверие и в том числе быть услышанным в администрации президента. О том, что обычные люди готовы вести переговоры, готовы разговаривать, готовы вести диалоги с представителями администрации президента. Мы хотим им рассказать, что... Правильный, и вернее будет э, для благополучия республики убрать этого человека и поставить, ну не поставить, а назначить досрочные выборы. И на этих выборах уже э, честные люди там смогут э, без всяких муниципальных фильтров, э, без прохождения всяких муниципальных фильтров поучаствовать э, э, в борьбе за место, там, главы республики под четким контролем гражданского общества что даст в дальнейшем что даст в дальнейшем большие результаты и по этому поводу будет на самом деле развитие если все будет так как как как как как вот нужно ну или же как минимум чтобы Бату Сергеевич наконец-то Минимум, чтобы тут Сергеевич наконец-то вдоги. Да их там нету мне кажется. Там света нету у них. Ну и поэтому по этому поводу, ну я не знаю на самом деле. Вот, например, чтобы стать э -э -э Главой города нужно быть, нужно быть гражданином Украины, какое-то время находиться в ДНР, быть главой непризнанной республики, нужно выполнять государственные задачи вместе с Бату Сергеевичем Хасиковым на Украине в ЛДНР, ДНР. И вы можете, а также нужно иметь три высших три диплома высших образований, законченные там за 8 или 10 месяцев, так что и э, у вас прямая дорога на кресло главы э, города, наверное, так, а главой, а главой не знаю, ну вот, например, э, по мнению, по мнению аппарата правительства, по мнению Путина Владимира Владимировича, Нужно быть спортсменом, заслуженным спортсменом, ни разу не управлять ни одним человеком, не занимать управленческие должности. Нужно украсть диссертацию и пару раз в фейковых, фейковых боях выиграть за амбидиса, и вас ждет должность главы. Республика Алмыки. А нужно еще проиграть э, Суркову тоже в фиктивном бою, поподдаваться э, немного, быть его боксерской грушей или с парень партнером э, Суркова на его дне рождения, и ты станешь главой республики. На пятом этаже горел свет сегодня. я же назвал те вещи, по которым я могу стать главой. Вот как раз-таки я не являюсь спортсменом. У меня нет достаточной компетенции, поэтому я не становлюсь главой республики. Я не участвую в избиениях сорговом на его дне рождения. У меня нет друзей с Дагестана. Влиятельных друзей Дагестана. Так что как-то так. То же самое. За нужно общаться быть в родственных и тесных отношениях с Кирсаном. Нужно быть его хорошим знакомым. Нужно лезть ему под шкуру. Нужно уметь ползать на коленях. А, нужно не замечать говно на подбородке. А, нужно, не знаю, ходить чуть-чуть присогнутым, и тогда вы станете а, главой а, республики, как Алексей Марат Шарлов. Но к, к, к его защиту Орлова я скажу, что у того было образование достаточно хорошее. Человек был умный. 9 лет тех вещей, которые он тот творил вместе со своей командой. Многие просто молчали и не воспринимали его. А, ну, Кирсане вообще, как говорится, да, покойники говорят либо хорошо, либо ничего не говорят. Но, к сожалению, Кирсан Николаевич не покойник, он живет и здравствует, но Александр Николаевич это вообще тот человек, мне кажется, который уничтожил всю нашу калмыцкость, как вот если многие так сегодня говорят, он уничтожил связь поколений, он уничтожил вот эту вот преемственность, как вот многие говорят, преемственность старшего к младшему. За время его правления у молодежи подрастающей сменились ценности, которыми она жила сменились герои те герои ради которых мы хотели вырасти и, и хотели стать на похожим на них то есть сегодня такие герои как бату сергеевич становится главным и примером для подражания поэтому я думаю что самый плохой и самый Нехороший не урок, а, который мы смогли вынести, это вот благодаря а, Кирсону Николаевичу, его движениям, его, возможно, даже и без участия в жизни республики. Он постоянно, так же как и Сергеевич, находился в разъездах, он не участвовал в жизни в республике. У него здесь все было хорошо. Он построил, а, когда смотришь видео, видео его выступления на федеральных каналах, понимаешь, насколько он был жив, лжив. И насколько насколько мы все-таки калмыки были доверчивы в отношении его нет Боротаева никак не участвует в жизни республики участвует единственное что мне кажется они там они все вместе призывали голосовать за поправку к Конституции Российской Федерации Боротаева Тарбаев, ну и прочие наши шоумены. Поэтому как-то так.. То, что там наверху будет меняться, это естественно, это нормально. И там идутся, сегодня нужно понимать, включить голову и понимать, что там наверху идут эти процессы. Если бы эти процессы не происходили там наверху, то в регионах бы вот такого вот вида пикетирования, то, что происходит в Хабаровске, не происходило уже на протяжении этого больше 60 дней, да, там уже 3 месяца они все это делают. Поэтому люди немножко задумываются, там все меняется, и нам нужно сохранить республику, нам нужны компетентные, правильные, грамотные люди, люди, умеющие управлять, люди, знающие, как вести политику, люди, знающие толку в экономике и представляющие, в какую сторону и в каком направлении можно развивать нашу республику Но ведь на самом деле все это довольно-таки просто если включить голову вот как-то так там никого нету подойдет. Что? Ехала. Давай. Пару твоих комментариев. Вообще для чего ты здесь выходишь? Что? Как? Зачем? А, смысл этого а, а, мероприятия. Просто подраконить полицейских? Нет, смысл этого мероприятия в том, что... Я считаю, это что мы, если мы... Если мы на протяжении длительного времени, то есть год, да, год уже прошел, если мы на протяжении длительного времени не согласны с политикой власти действующей, не согласны с политикой, не только Хасикова и Казочко, да и длительной политикой, да, этого старого не то на сегодня это пик, пик, поскольку если вот мы сами помним то, что в прошлом году у нас были хорошие митинги. Было вообще хорошее движение, мы ходили к депутатам. Там, ну, в ходе этих прямых эфиров было столько разоблачения, да, столько было разочарования, да. тоже, тоже тот факт по премиям, по вот этим остальным их косякам, которых много, да, то, что сейчас скрывается статистика по коронавирусу скрывается работа по коронавирусу да то, то есть тут который нету сейчас вообще отсутствие авторитета у власти да то есть привело должно было привести к чему-то вот сейчас это действие и наступило то есть мы я бы я понимаю мы не можем снизу взять и убрать да, эту власть но мы получилось так что Депутаты под нашим натиском Да, может быть, не под нашим Очень многие сейчас говорят там Начинают да, материть Бакину Материть других его депутатов Где вы раньше были И тому подобное Но, ребята, действие сделано Действие то, которое мы хотели То есть она на нас обратила внимание для урегулирования конфликта это человек понимаете и вот здесь мы должны показать, что здесь есть народ эти депутаты с чего началось? с Балтырова да? общественник, врач Балтырова написал письмо Мукобеновой, по-моему которая обратилась к Собянину или к министру здравоохранения потом депутаты 8 депутатов обратились к министру здравоохранения, и к нам приехала комиссия из Москвы. К нам приехала комиссия из Москвы. Я в своих постах призывал народ пойти и встретиться с этой комиссией, поскольку я, поскольку я действительно знал и был уверен, что Хасикова и команда, тем более в период праздного дня города, просто задобрят, там, запоят комиссию, комиссия придет и скажет комиссия увидит и скажет все у нас хорошо Ну, кто-то в комментарии писал что такие комиссии приезжают уже нацелены и для этого нам нужно было с ними встретиться, с ними встретиться под камеру чтобы это все зафиксировать чтобы не было никаких слов о том что мы лжем и тому подобное ну, вот я призвал мы народ Никто не отреагировал. Я даже опубликовал э, призыв в доске позора. Там монахы пишут, -пи начали писать и жаловаться, как у нас все плохо. Там даже один человек объяснял и говорил, ребята, Бушию призывает выйти с этой комиссии". Мы не отреагировали, и мы получили то, что у нас в Калмыки все хорошо с коронавирусом, что у нас в Калмыкии... Мы коронавирус победили, как говорит Хасиков. И сейчас мы получаем, получаем по 70 с лишним заболевших, по одному, по два летальных исхода, да. И я уверен, что у нас эта, эта статистика, она занижена. И занижена много, во много раз. Вот у меня заболел близкий человек. из 23 числа взяли мазок, и мы не можем узнать, Действительно ли есть ой, действительно результаты этого анализа? Не можем узнать результаты этого анализа, но у человека пропал вкус, пропало обоняние, да? То есть это самые основные признаки коронавируса. Сделали КТ, после КТ там подтвердился, что вероятность коронавируса, вызвали скорую помощь, скорая помощь не едет, вызвали неотложку, тоже не едет. И вы хотите сказать, что у нас все хорошо по коронавирусу? Нет. Мы не вышли к врачам, мы не нашли врачей, и получилось так, что у нас все хорошо. Сейчас, сейчас, опять же возвращаемся. да, Потом было второе письмо депутатов. О том, что у нас реальные проблемы по коронавирусу, с просьбой развернуть здесь госпиталь и... И... И... и Вторая просьба по сельскому хозяйству по засухе. С просьбой вы выделили денежные средства для засухи. Для сельхозтоваропроизводителей. Эти 8-9 депутатов подписали. И сейчас нам приезжает человек из администрации президента, чтобы уладить политический кризис. Вы поймите. Чтобы уладить политический кризис. То есть не Хасиков, ни человек, который приехал с администрации, ни остальные депутаты, которые не подписывали данное письмо, не говорят нам о пандемии, о ситуации, о сложной ситуации, не говорят нам о сложной ситуации в сельском хозяйстве. Не говорят. Человек из ЗП приезжает и решает какой-то политический конфликт. Да посмотрите, что у нас творится. И для этого мы сейчас вышли. Мы для этого вышли, чтобы обратить внимание не только властей, там, депутатов, того же человека из администрации, президента, но и внимание народа. Я вам говорю, мы уже просрали комиссию из Москвы, которая просто молча уехала и говорит, сейчас мы получим то же самое. Человек из АПУ уедет и скажет, что все у нас хорошо. У них там хорошо, они между собой все решили. Там все останется как есть, Хасиков останется, Бериков останется А эти два человека, которые там на площади стоят, а это проплаченные А эти два агенты. человека, которые на площади стоят, да, блин, проплаченные или там, у нас все хорошо я вот призываю вас, на, народ, давайте чуть активнее, активнее посмотрим активнее действовать, пишите ко комменты вот недавно был комментарий, Метельман Александр написала такой комментарий, что там вообще это Харал, не прощу тебе смерть моих родственников. Это нормально вообще. То есть народ доводит до, до такого состояния, что люди вынуждены. Нормальный человек так писать в нормальном состоянии так писать не будет. Но я знаю Мительмана, она, она, она очень воспитанный хороший человек. Это видимо уже все к край. В связи с этим, я призываю вас, уважаемые жители Республики Калмыкии, если вам не безразлична судьба нашей республики такой сложный период, выйдите просто, постойте, поддержите, выскажите свою гражданскую позицию. Просто получается так, что да, выйти кому-то в пикет, мы молчим. Писать с дивана с фейков мы пишем, мы очень умные, мы смелые. А выйти в пикет, это фигня, да? И, и так и будет. Сейчас, сейчас у нас период, осенний период заболевания повервина начнется. И начнется вообще катастрофическая жопа. И вы что будете так же молчать и говорить, то, что у нас все хорошо, мы, мы, мы победили коронавирус. Я считаю, все в наших руках. И сейчас говорить, где Нуров, где Бакинова. Они там по-своему разбираются. Пусть они это делают. Вы, вот мне пишут в комментарии, пусть они выходят, скажи им. Я кто такой, что, чтобы им говорить? Я их начальник, что ли? Я им не начальник, это их же дело. Я не могу никого заставить, я просто призываю. Да, вчера коммунисты пришли, постояли два 3 человека. Да, три человека постояли сегодня выходите вы почему кто-то должен выходить ради вас скажи Нурову, скажи там этим я, я не согласен здесь дело не в том, что там они должны продолжить я считаю так, они сделали свою работу то есть привлекли внимание Кремля, огромное внимание Кремля посмотрите даже федеральные там, телеграм каналы федеральные Средства массовой информации говорят об этом. И нам нужно выйти. Но, опять же, призываю вас. Средства защиты, маски, перчатки. Так, следующее. Что-то, Макс. Еще... А, вот, я вчера... А, что касается... Что касается... Поста, да? Потом о принадлежности принадлежности кому-то кого-то недавно этот Чингис Берегов фантазер Чингис Берегов опять со своими опричниками создали какую-то таблицу дебильную да? как они в прошлом году создавали где пишут, что в оппозиции люмжинов Херсан, Николаевич Кирчика Валик Владимирович, одна банда, и в другой банде Орлов Алексей Маратович. Я недавно опубликовал пост, посмотрите его, да? Он сейчас даже будет в одном из популярных пабликов у нас размещен. Давайте подумаем, кто такой вот, Кирсан Илюмжинов и Бату Хасиков. А какая связь, например, у меня, у меня с Кирсаном или Илюмжинов? У меня нет, нет, нет никакой связи с Кирсаном и У того же Валерия Антоновича Бадмаева нет, нет никакой связи. Малфой, у тебя есть связь с Кирсаном? Кирсанал. У тебя есть связь с Кирсаном В груди не было. Нету никакой связи с Кирсаном и Я думаю, что Кирсан Николаевич уже забыл, наверное. А, не питает и люди стать здесь главой или кем-то. Я думаю, ему уже это достаточно. Он по крайней мере, по сравнению с Хасиковой, намного умный человек и закончен к нему. И Кирсана почему-то поставили с Кичиковым, да? Но опять же, где связь Кичикова с нами? Давайте обратимся к Бату. К Бату. При ком Бату стал депутатом Народного Курала? При Кирсане. При Кирсане. Фотограф. И даже если Бату, там. Я, я помню даже, когда он избирался в Народный Хурал, там он под, под песню «Перемен требует наши сердца», вот так вот. Mm -hmm. У него был клип, я не знаю, осталось ли на телевидении, это в архивах или нет, может что-нибудь вытащит. Вы, вы, но, но то есть это говорит о том, что при Бату, то есть Бату был лоялен кирсан то есть они что-то вместе делали, там, фотографировались, там, что-то еще. Ну какие-то были у них общие, свои... точки, соприкосновения. общие точки соприкосновения, которые там, не тяжело и сейчас вернуть, наверное. <музык> а, а, Антон, Не-не-не, я здесь на пикете, на университете. мы сюда подъедете, здесь переговорим на левом загадании да, да. давай да. давай да. все жду жду жду говорим хорошо а, а. бедные Что полицейские про кирсанова да, да. с ты, орловым связь у них есть связь орлов давайте поговорим об Орлов, а, об алексей маратовиче да орлов алексей да алексей маратовича убрали и пришел в бату хасиком но давайте посмотрим, опять же, приком стал, при стал Бату Хасиков сенатором от Республики Калмыкия. Я здесь подчеркнуть хочу. У нас от региона два сенатора. Два сенатора. Один от парламента, от законодательного органа, и один и второй от исполнительного органа, то есть от главы республики. Мы знаем то, что майоров у нас... Вот парламент, в свое время то, что кто-то но Хасикова Орлов назначил от себя, от главы, от исполнительного органа То есть у них, естественно, есть какие-то связи между собой, договорники И потом, потом, как вы все там, да, все население, или там батуботы, которые, тот, тот же там Чингиз Бериков Или там кто у него там, Эдуард Бурлаков его там Друг, ярые друг, фанаты. друг и соратник, ярые фанаты, там мутлырдеют. Объясни саново, а? Я Ярые фанаты. Э, э, э, писали о том, что ну не будет никогда Орлов представителям Хасика в Совете Федерации. Ну нет же, это же сделали. То есть у них есть связь, у них есть договорняк, они об этом. То есть Бату э, возвращают. Долги. Долги Орлову? Кирсану. Ну, Кирсану не знаю, но может быть Но Орлову он точно возвращает долги. До, до И теперь говорить о том, что мы связаны с Орловым, под Орловым, под Кичиком. Что касается Кичика, они Помним, да, как, как в университете, на заседании Кикичико хан. Хасикову. Все, о чем тут говорит? Говорить. Может быть <смех> здесь все просто, да? И вы вот массу, у Макса есть хорошее видео, да, и вот он вчера говорил про пропаганду. Вам до того засрали мост, да? Потому что там орлов а, что дирижирует, что-то там хочет сделать. Там, и Чиков, Олег Владимирович дирижирует что-то хочет сделать. И Кирсам нет. Это люди системы, да, что нам и доказано, да, системные люди. Им скажут, не, не лезь, и они не, не будут лезть. Вот, сказали, поддержите Хасиков, поддержали. Вот. И они между собой договорятся, это они, это они там, у нас так называемая элита, это они там, между собой на короткой ноге, они между собой все общаются, да? они это делают, и обзывают нас, кто мы такие? А кто мы такие, мы обычные парни, ребята, там ничего грубо там, по большому счету из себя не представляющие, просто с активной гражданской оппозиции. и у нас это получается, дорогие друзья. Так что вот я вам все разъяснил. А, и кстати, еще как касается Чингиса Бериков. Чингис Бериков пишет там всякие свои таблицы да, оппозиции. А сам, сам, mm -hmm. <смех> был представителем главы Калмыкии, то есть Алексея Орлова, в Москве, при президенте Российской Федерации Чингис Николаевич, зачем так врать, блядь, <смех> извиняюсь за мат, конечно, я не могу вот так вот Чингис, ну ты же был представителем Орлова, и может быть ты же с ним... Переписываете, что-то делаете, хотите воспользоваться этим и таким образом заткнуть оппозицию. Поскольку, смотрите, если уходит Хасиков, Хасиков уходит, то, естественно, уходит Орлов понимаете? Здесь вот такая привязка. Орлову никак не выгодно, чтобы Хасиков ушел. У Алексея Маратовича все хорошо, он сидит в Совете Федерации, получает хорошую зарплату, получает хорошую зарплату. практически ничего не делает, Герой. практически сюда не приезжает. Получил орден. Угу. Вот привязка, понимаете? Хасик... Орлов поставил Хасикова в свое время сенатором, Х -х Хасиков отвечает Орлову, назначая его сенатором. Орлов в свое время поставил берега в постоянное представительство. Все, здесь все связано. И Хасикову не, не выгодно. Ой, Орлову не, не выгодно, чтобы Хасиков уходил, поскольку он тоже улетит. Поскольку Орлов улетит. Естественно, привязка к берегу. Орлов. Берику, Орлов там поставил берегово ха ха ха ха секу чтобы он ему помогал чтобы остаться при, при делах грубо говоря так что все легко и просто ребята посмотрите видео Макса, как вам пудрят мозги просто научитесь делать выводы научитесь делать выводы сами и все вот в этом прикол вот есть человек с новым лицом вот Присо? человек с новым Присо? лицом под да, подошел. Пришел. пришел да. красавцы тебе надо видео сделать за, за, я завершаю, приду снова после зарядки. Что? А что там? Когда давай, будет? Давай, давай.